Всем привет! В очередной раз вот выбрался в лес, посмотрите опята, пока деньги хорошие стоят. Сейчас на тех же самых местах, про которые уже снимал не одно видео. Время пол девятого утра, наружу мою не смотрите, у корефана вчера было день рождения и я не, не сильно свеж. Вот они, те наши места, в которых я уже не раз в этом году побывал. Хожу, смотрю, те пеньки которые оставлял были небольшие морозы поэтому опята что попадаются даже чуть чуть уже подмерзшие вот допустим вот такие вот травяные попадаются так что не зря приехали грибы есть еще до сих пор видимо нашел я свою полянку Потому что вот они опята. Вот они растут. И вон там дальше. Сейчас приближу. Вон они. Начинаю собирать. Такая вот семейка попалась. На той же самой полянке. А вон еще. Из-за листиков не видно. Сейчас приближу. Вот. Так что. А вот еще. вон они спрятались, надо искать. Грибы есть. Та же самая полянка, в которую я еще не уходил. Вот еще попались, и вон растут, Все дальше и дальше продвигаясь глубь леса, пока попадаются только травяные опята. Ну что, друзья, час пролетел незаметно, как бы там в городе тоже есть кое-какие дела, поэтому двигаем мы уже обратно в город. На жареху я насобирал. Спасибо хозяину леса, то что нас немного хотя бы отблагодарил. Всем спасибо за просмотр и всем пока.